АТС Ястар e star S300. Это третий. Вот такие у нее выходы. Сейчас внутрянку покажу. Так. Вот общий обзор. Так. Фотографии дополнительно по запросу пришлю. Флешки нет в комплекте, к сожалению. Так, выходы вот такие. Так, смотрим. Платы икс 08 С одной зеленой платой. Икс ноль восемь. Три красные платы. X3.0 Продается как целиком, так и разукомплектуем, если что-то вам не пригодится. Отдельно продадим комплектующие. Все на ваш выбор. Это третье. Я Star S300, смотрите остальные видеоролики.